Еще один момент, то, что касается э, э, массаж предстоятельной железы для удовольствия. Мы сейчас не будем влезать в детали, но, опять же, современные мужчины, к сожалению, они просто так на дело пойти не могут. Идет э, потребление большого количества специальных препаратов, которые или улучшают реакцию, или улучшают либидо. Не стоит забывать об этом. К сожалению, они могут приводить к уменьшению... Количество вырабатываемой секреты предстоятельной железы. Поэтому массаж предстоятельной железы для удовольствия нужно тоже как-то соизмерять. Что мы хотим? Удовольствие? Мы хотим хорошей эрекции, Или мы хотим совместить одно с другим? К сожалению, тема достаточно скользкая, поэтому в прямую назвать вещи своими именами мне достаточно сложно, тем более на камеру. Поэтому мы аккуратненько обойдем этот момент. Это можно, но при определенных ограничениях. О каких, если будет слишком много желающих послушать, я расскажу, но не сейчас.